Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! С вами был Brand В этом видео я вам объясню, почему они могут плавать ролики с длительностью меньше чем неделя. А перед началом этого видео я бы вас хотел попросить об одной маленькой просьбе. Иногда мне было скучно одному играть в игры. Так что, кто хочет со мной поиграть, добавляйтесь ко мне, друзья. Что ж, а причина отсутствия вот такая вот большая моих видеороликов в том, что я просто физически не могу выкладывать их, потому что мой почерк всегда находится дома, и он либо спит, либо смотрит телевизор. Представьте, вы смотрите мой видос, и на заднем фоне есть вот такой шум. Блять, лично меня это может взбесить, я его просто разъебал монитор или телефон, если бы не услышал такое видео и начал писать гневные комментарии, что за херня у тебя на заднем фоне, дизлайк, отписка, фу-фу-фу и так далее. Либо просто работающий телевизор. Я Бузева, и давай Сегодня у нас женихера. Ну что ж. Теперь я думаю, вы понимаете, почему мне тяжело выполнить видеоролики. А еще, как у меня стоит старый жесткий, если потому что это не пришло, система, он загнизли руки, которые похожи на пердеж. Ранее вы могли его уже специально вырезать и специально его оставлю. Вот такой вот получился короткий видосик. С вами был я, Вуброн Подписывайтесь на мой канал, гуляйте, на друзья, в стиме, поиграем. Всем удачи и всем пока-пока. Cause they ain't saying nothing I'm super bad Get more action and make love And Pray them niggas go Ay Oh we sell the clowns around It look like circus show Like This is not the album either These are just a throw